Так, друзья, всем добрый вечер. Добрый вечер, Форсаж. Поставьте, пожалуйста, десяточки, если меня видно и слышно хорошо. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Как у нас работает Форсаж? Так, вижу десяточки, двадцаточки. Мы договорились в этом году ставим двадцаточки, поэтому... Десятый год у нас остался уже 10 лет назад, поэтому можно ставить двадцаточки. Отлично. Так, отлично. Андрей Сансевич поставил двухмиллионный год. Вот, отлично. Так, хорошо. Вижу, друзья, обратную связь. Это радует. Спонсоры, проверьте, все ли ваши партнеры находятся сегодня на тренинге, потому что информация, которую мы сегодня будем давать, если кто-то из ваших людей ее пропустит, но ну, он очень много потеряет, да, потому что живой эфир есть живой эфир, соответственно, он отличается очень сильно от записи. Это происходит сейчас, прямо, да, в настоящее время, ну, а запись это уже чуть-чуть другое. Значит, у нас сегодня вебинар, да, и тренинг не только для партнеров, вот у нас для партнеров был тренинг очень хороший в понедельник, кто вот не смотрел, обязательно посетите, потому что... Были даны очень важные рекомендации, которые вам позволят развить бизнес еще быстрее. Сегодня у нас э, тренинг для всех, то есть можно приглашать на этот тренинг гостей. Вот, и перед вами сегодня будут выступать три спикера. Я буду как ведущим, то есть я не буду, сегодня буду отдыхать. И будут выступать два молодых парня, ребята, которые просто поражают своими результатами, социальные сети, которых просто всегда взрываются тех эмоций, которые они дают людям, вот, ребята с прекраснейшими результатами и ребята, которые идут на очень серьезные результаты. Сегодня они поделятся своими фишками, поделятся своими какими-то стратегическими наработками, они сегодня расскажут свою историю и дадут ценные рекомендации, как сделать так, чтобы ваш бизнес в июне месяце залетел прямо вот Выше, чем это было до этого. Вот. Ну и те, кто у нас сегодня находится здесь в роли приглашенного, гостя, ну вот, чтобы вы увидели обычных ребят из Беларуси, которые, возможно, такие же, как и вы. Они всего лишь по году в бизнесе, чуть больше да, года, там, год и несколько месяцев, но уже показали такие отличные результаты да, и заработали очень серьезные деньги. Вот. Сегодня перед вами будут выступать э, Петр Золотков, это сапфир нашей компании. Надеюсь, что скоро уже сапфир 25, а может быть и 50. И его первая линия, Дмитрий Хорошко, тоже сапфир нашей компании. Молодые ребята из Беларуси, из города Могилева, И мы будем с ними беседовать через Zoom. Они сейчас у нас на связи с нами. Э, поставьте, пожалуйста, пятерочки в чате. Если виден мой экран, поставьте, пожалуйста, пятерочки, если вы видите мой экран, ребят. Ага, все, хорошо. Значит, мы заходим в Zoom. Сейчас мы так откроем, ребят, они уже с нами, ребята, вас все видят, можете передать всем привет. Вот, ну и мы сегодня будем вести такой диалог. Я бы хотел бы вот, задать первый вопрос. Дмитрию Хорошко. Дима, э, расскажи, пожалуйста, ну, такую небольшую свою историю, вообще сам откуда, э, почему вообще пришел в этот бизнес и, ну, вот, э, кем ты был до того, как вот стал таким серьезным лидером вот в нашей команде, в нашей системе. Поделись, пожалуйста, вот своей такой историей, историей успеха. Да, конечно, Сергей, конечно, с удовольствием поделюсь. Хорошо слышно меня сейчас? Да, да, отлично. Ну вот, хорошо, здравствуйте, друзья, как э, меня Сергей представил, меня зовут Дмитрий Хорошко, э, я сапфир компании «Женес Global. Э, я не один работаю, у, на, у меня такой семейный бизнес, со мной работает Ольга Петрова, но она по техническим причинам, не, сегодня перед вами транслирую я. Ну, давайте я вкратце о себе, я не сразу стал сапфиром, в э, компании я чуть больше года. Вот. Сам я родом с Климович, мне 27 лет, скоро будет 28, родился я 31 декабря. Я всегда когда-то что-то искал, друзья, да, где мне только жизнь не помотала. Но изначально, самое главное, почему я, наверное, нахожусь в этом бизнесе, потому что меня закалил спорт, друзья, честно. Вот. Я считаю, что все спортсмены, которые приходят в наш бизнес, они остаются здесь на постоянку. Сейчас расскажу почему. Когда я был маленький, сюда я ходил в тренажерную секцию, Вместе, кстати, с Петром Толотковым мы вместе занимались лыжами. Мы с детства дружили. И э, спорт на закалину мы пошли дальше в Могилев. В Могилеве мы учились в училище Олимпийского резерва. Э, довольно успешно. Э, занимались лыжными гонками, ездили на соревнования. Но как-то денег больших не было. Только нам давали там на сборы какие-то суммы. да, Ну и сами, там где заработаем немного. Вот, по спорту, да, результаты у нас были хорошие. Но в дальнейшем я понимал, что мне не нужен, не нужен спорт, потому что мне важно мое здоровье, и я решил, э, просто, я закончил два курса и э, пошел в вольное плавание, я поступил сначала в училище Кулешова, э, высшее учебное заведение, ну, я когда проработал там, друзья, полтора года, я понял, что это не мое, я не хотел время свое тратить зря, поэтому я просто не пошел туда, мне просто, даже документы у меня там до сих пор лежат, я думаю, их не выкидываю, вот. я принял решение, что я Хочу зарабатывать деньги. Но ну, до Кулешова я отрабатывал, получается, я отрабатывал тренером. Вот, у меня была какая-то своя группа. Ну, после этого я начал ездить на Россию, друзья. Россия, по России мне жизнь помотала. да, И на аналитике работал, и проволоку арматурную вязал, и зимой работали, и стены бетонные звали, где только я не был. Вот. Ну. Да, зарплату платили, иногда э, кидали, так, как вы знаете, это слово кидали. То есть вам должны заплатить определенную сумму денег, но все, все вам не заплатить. Например, по а то бывали 5000 России дадут на проезд и все. Но я понимал, что нужно искать какую-то стабильность. Я приехал в Могилев, э, и мне моя тетя говорит, Дим, надо стабильность. Я пошел на завод, друзья. Да, решил, я попробую себя на заводе на официальную работу. Мне сказали, классно, зарплата. Я устроился, полтора месяца проработал, получил 100 долларов. 100 долларов за полтора месяца. Я в этот же день пошел и написал заявление на увольнение. После этого, друзья, самое главное, почему я здесь, если бы я не встретил, на тот момент не попробовал эту профессию, да, я, может быть, здесь тоже не был в, в какой-то степени. Я начал работать курьером. У меня были две сумки таких больших, я бегал, продавал. точки ножи, кастрюли, сковородки, казаны – у нас была такая миссия сделать кассу, и от этой кассы мы получали 30%. И получается, как это было? Каждый день ходили на работу с 10 утра и до 5 вечера. Мы работали, ходили в магазины, кафешки, рестораны, везде, везде где работают люди, мы везде заходили и пытались им продать свой продукт. Долго я там не проработал, друзья, где-то буквально неделю, и все, я уволился. Но мы пошли на одну небольшую такую... Нас пригласил один рабочий, который работал в магазине, мы ему хотели нож продать. Он нас пригласил на мероприятие, так сказать, на, на чаепитие. Мы пришли, нам там презентацию начали рассказывать одной компании, сетевой, не буду ее оглашать. Честно, друзья, я загорелся. Я загорелся, я хотел начал, я хот, захотел работать через интернет. Хотел зарабатывать. Мне надоело это постоянная беготня от кидалово то Малой завода уволят, вот. И, и мне это понравилось. Я уже готов был начать этот бизнес, но как-то э, страшно было, друзья, страшно. Вот и я это запустил, потом э, снова на Россию ездил, на оконном производстве поработал. И тут в один прекрасный момент э, мне написал мой друг, этот друг, Димон, предка дела? Ну, я вам еще немножко скажу, пока... Я работал на, на уходном производстве, я следил за Петром Сладковым, он был в другой компании сетевой, он везде там мелькал, тоже -то, там всякие баночки, там энергетические напитки, и он был всегда наряду, и я тоже так хотел, и поэтому, что я сделал, друзья, я, я ему раньше писал, но хотел купить что-то, но потом передумал, а я думаю, ладно, нет, я на тот момент созрел, когда Петр мне написал «Привет, дела?», я говорю, Петя, вам ой, я сказал вам уже, да, то <laughs> ну, ладно, нет, он говорит, я там уже не работаю, я работаю в Жанес Global. Говорю, ну, рассказывай. А он говорит, что рассказать, скинул мне ссылку, я все посмотрел, сделал маркетинг план. Петр Златков меня так замотивировал, сказал, что ты будешь разговаривать с нашим топ Питером Сергеем Шутро, это человек, бог этого бизнеса, который давным-давно, около 6 лет в компании Jeunesse. зарабатывает огромные деньги, и у меня такой даже немного страх был, друзья, да, я подготовил, два раза присмотрел видеоролик, сделал скриншот и конспект сделал. Ну и с первого раза э, сдал это тестирование, и мне нужно было приобрести какой-то стартовый пакет. Вот, ну, как всегда, друзья, никого нету денег. У меня было только денег на Basic, у меня была машина Volkswagen Bora, поломанная, ездил на рыбалку, поддон пробил, масло еще вытекло, нужно было как-то ремонтировать, да. А тут получается, тут еще бизнес, да, еще амбассадор за тысячу. 1350 долларов, где мне такие деньги взять? Ну, хотя я на тот момент я зарабатывал хорошо, около 1000 долларов, да, я зарабатывал, Ну все равно как-то денег не хватало. Я понимал, что да, вот этот момент, и мне надо действовать именно сейчас. Но и то я еще умудрился сказать, что, э, давай я подожду, давай я в мае, давай я в мае стартану, вот 100%. И тут мне Петр сказал, что не надо демонтировать, если ты хочешь зарабатывать деньги, тебе нужно сейчас стартовать. Если ты хочешь думать, то можешь дальше на свой завод работать. Я в течение двух дней, друзья, нашел деньги на пакет амбассадур, я начал этот бизнес. И благодаря этому бизнесу я сейчас нахожусь в квалификации в Сафир, вещаю перед вами и делюсь своей, своей историей. Ну и в дальнейшем я поделюсь своими фишками и наработками, как... Мы своей девушкой волей за определенное количество времени заработали на автомобиль Наши мечты. Как-то так, кратко, Сергей. Спасибо большое, Дмитрий. В бизнесе как в спорте, правда? Тут тоже, тоже есть такой дух соперничества, да, дух такой, если человек в спорте умеет достигать своих целей, да, тех целей, которые, которые он поставил перед собой, то в бизнесе он тоже это сможет сделать. И правильно ты сказал, что спорт тебя закалил. Именно поэтому ты всегда достигаешь своих целей. Вот. А ты еще не рассказал. Там в прошлом году я знаю, что вы там с Ольгой побывали в нескольких странах мира, где-то там в Европе, вроде бы, да, были в Турции. То есть помимо этого, да, то есть вы вели свой бизнес с мобильного телефона, побывали на мероприятиях компании, да, и познакомились вообще. Компании GNS воочию, то есть, увидели тех людей, которые основали эту компанию. Так, переходим к Петру Золоткову. Петр, расскажи, пожалуйста, как обычный парень из Климовического района, да, из деревни, как и я, да, в этом бизнесе так быстро вообще закрыл. Там ну, расскажи свою историю, как ты пришел? тому, что в сетевом бизнесе можно зарабатывать серьезные деньги. Пока не рассказывай как, это будет следующим моментом. Расскажи вообще про себя, познакомь ребят вот со своей историей. Сергей, слышно меня хорошо? Да, да, прекрасно. Да, спасибо большое за возможность, за да, представление мое. Ребята, всем привет, с вами снова Петр Златков. Я по вам э, просто сильно очень соскучился, да, вот, э, я просто уже засиделся. И вот только мне сейчас вот дали возможность перед вами выступать, делиться своей историей. Но я вам обещаю, что я буду все чаще и чаще, да, но для этого нужен новый статус, чтобы э, с вами общаться, да, и делиться какими-то фишками э, и э, по, тому подобное, да. вот Поэтому моя история уже многие ее знают, ну, кратенько так пробежимся. Вот сам я ро э, родом из деревни, реально э, родился в Кремовическом районе, деревня Осмолыча, там осталась одна хата и одна собака. Деревня полностью у себя вымерла, одни старики остались, молодежи практически вообще нету. Я родом оттуда, в 99 году в Климовичи переехал, 15 тысяч населения с родителями там жил. Занимался спортом со второго класса. Вообще я сейчас, в данный момент, кандидат в мастера спорта в двух видах спорта по биатлону и пожарный спорт. За плечами среднее специальное образование, тренер по биатлону. высшее образование, инженер по предупреждение ликвидации ЧС это в инженерный институт я заканчивал, пять лет на заочном обучении учился, поэтому не буду кратенько, не буду так время акцентировать на том, как говорится, как я полностью родился, да, и откуда я вылез, да, поэтому будет это все кратенько, да, чтобы вы основное уловили да, то есть чем я в прошлом занимался и как я сюда приполз, да, в этот бизнес, а приполз я с дулей в кармане, с разорванными штанами, реально просто приперся в этот бизнес. Вот, поэтому есть высшее образование за плечами, да, вот на заводке учился, учебу огромное количество денег впилил, потому что никогда не любил учиться, пошел учиться из-за того, что родители сказали, Петя, нужно высшее образование, поэтому на зубах как-нибудь, но ну, отучись, пожалуйста, для нас. Вот. А я всегда в школе, когда еще был, учителя меня ругали, вот по тебе махнерка плачет, ты не учь какой-то, да, никого не слушаешь, плохо учишься, ну, не особо я там хорошо учился, не любил делать уроки, но у меня всегда мысль сидела такая, почему если та учительница так красиво поет возле доски, почему она меня ругает, но при этом, почему она такая бедная и работает за эти копейки, вот всегда мысль это сидела, не знаю, хорошо ли это плохо, наверное, наверное, осуждать учителей это, наверное, плохо, да, но с одной стороны, почему она тогда, ну, наверное, ей виднее, поэтому у меня такая политика, да? то есть я так думаю, это мое личное убеждение, поэтому меня уже не осуждайте, как оно есть, это мое личное видение, да. Вот, поэтому Зорим Пополам отучился в институте и пошел работать в 2011 году в МЧФ, да, прям без армии, мне сказал дядя мой, что ты можешь пойти как кандидат в мастер-спорт, а тебя без армии возьмут, и ты два года служишь, понравится, будешь дальше. Не понравится уйдешь с этой работы и, в принципе, пойдешь на вольное хлеба, где тебе нравится, там будешь работать. Вот. Ну, как правило, меня, спортсмена, затянули, увидели, оставайся дальше, два года проработал в МЧС, дальше оставайся, работай, да. И меня ну, затянуло прям на 8 лет в МЧС, да, вот, затянуло. И в 2016 году мой друг, хороший мой друг, лучше детства, да, он сказал, а ты знаешь... В моей военной части, в Могилеве, в Пашково, есть такой Сергей Шутро. И тут, и не только он, посмотри, вот человек рубит деньги, да, хороший в интернете, я там посмеялся, посмотрел, ну, думаю, дай добавлюсь. Он говорит, ну, ссылка на его, посмотри. Да, вот мой друг Стас Герасимов дал, дал, дал такую информацию, у меня большое ему огромное спасибо, да что он мне однажды просто скинул ссылку Сергея Шутро, я просто добавился, как партизан за ним наблюдал. С 2016 года до 2019 -го я просто как партизан работал в МЧС, денег катастрофически не хватало, ходил на мойку, устроился, меня второй друг устроил на мойку, 25% от кассы, от которой я набью, мне платили за то, что я машины эти химчистки делал, руки последние вот эти облазили, да, вот. и ночью еще охранником работал. И денег все равно катастрофически не хватало, и времени даже жить не было. И вот я смотрел, думал ну как он так путешествует в разных странах? туда сюда, прямые эфиры, сторис, посты. Думаю, ну как такое может быть? Ну, наверное, пора уже начинать. И я тут работаю все больше и больше, а затягивает меня в кредиты все больше и больше. Я не могу из этого вылезти и год, и два, и три. И не могу и вылезти из этой финансовой трясины. То есть у меня и два кредита, и две рассрочки, а в итоге... Вроде зарплата приходит, этих 300 350 долларов, да, там, или на мойке там еще какой-то доход поступал, там, охранник, и ты просто гасишь эти кредиты и не можешь, даже за, душ, за душой даже не было ты, тысяч, тысячи баксов, чтобы даже какой-то традиционный мысли были, традиционно какой-то открыть, но думаешь, а что открыть? И, один, и, и друзья, и, и, и вроде и таксидовая откроем, и это, и, короче, никто ничего не решался. И в итоге я не выдержал, никто из моего окружения мне ничего конкретно такого не посоветовали, я просто сдался и написал Сергею Шутро. Да, был выбор а, между двумя людьми, я всегда говорю, да, я наблюдал за двумя людьми в социальных сетях, но я решил, потому что он живет в моем городе, да, Сергей Шутро, а, мне, в принципе, он меня устраивает, потому что я был уже немножко так, ну как, я вообще был нулевой полностью, я был в сетевой компании OneWay, но меня там вообще практически ничему не научили, меня даже не научили в Скайпе, Демонстрацию экрана включать Когда Сергей со мной созвонился первый раз говорит, ну давай, давай включать демонстрацию экрана Помогу тебе ты что -то, ну, покажешь, покажешь, где там что-то застрял да? А я говорю, Сергей Я даже не знаю демонстрацию экрана, как включать И Мне реально э, было стыдно Но я признался по-честному да, Потому что я человек, тот, который Говорю всегда, как оно есть, то есть За три года в вы меня в этой компании Реально не научили, то есть она крутая компания Даже в топе на первом месте Все, вопросов нету меня научили, как ходить с баломами, с двумя, приносить продукции, баночки, эти шкляночки, делать фокусы, показывать эффективность по сравнению там, с другими порошками, тайдом, ариелем. То есть научили красиво рассказывать о составе, набора, о составе продукта, что туда входит в этот продукт. Ну и таким вот продажником, да, вот, научили меня делать. И в итоге я там дошел до 6% и просто умер, и все. И, и у меня ни одного человека в организации не было, которые люди хотя бы могли меня минимально сгублицировать, даже выйти на тот же самый 6% уровень. Вот, поэтому, и я сейчас, как наблюдаю эту картину, да, вот, за мной люди даже пошли, сам Б, я с той сетевой компании, они за мной пошли, потому что у них вариантов не оставалось, потому что они там по 3-4 по года были, и результат тоже нулевый, да. Вот, поэтому они пошли в любом случае за мной, да? и сейчас наблюдаю такую картину, что ребята по 5-6 по лет созваниваются с ними, говоришь, вот есть намного, то есть тоже крутая компания, да, только плачивает намного больше, да, и за, совершенно за другие действия, да, что не надо там э, маркетинг-план там рисовать на листочке целый час, ехать куда-то на кулички, да, что можно совершенно дома через интернет скинуть ссылочку и экскурсию провести, когда, как... Да, э, как Отец сына за руку, как шнурки его научил зарабатывать, завязывать, да, то же самое и в этом бизнесе, да, то есть проконсультировать и показать, куда ему что там нажимать, все. Вот такая история, вот как я пришел в этот бизнес, почему, потому что два кредита было, полная финансовая такая, финансовая, короче, плохая такая сторона была, два кредита, две рассрочки и нужно было предпринимать, предпринимать что-то, чтобы а, прийти и изменить свою жизнь. То есть я это понимал, что надо что-то менять, а, ну, что-то менять в жизни, либо все, кирдык, третий десяток близится. А можно было еще долго очень наблюдать за Сергеем Шутровым. Да, да. Хорошо, что три года наблюдал. Да, да, да. Расскажи еще, как ты с бейсика хотел стартовать. С да, да. История такая, что да, все прям не расскажешь, время ограничено. да, вот, я когда изучил бизнес-план, все, мне все понравилось, то есть все, я уже готов был здесь и сейчас стартовать, то есть, в принципе, на базовый пакет, пошел там любую кредитную карту, да, там, прям сейчас ты можешь стартануть, если что-то есть, или передолжить, там, ну, не такая сумма, за которую там надо, там, что-то выискивать, у тебя, там, день, два, три, да, прям сейчас можно стартануть, то есть я готов вот, был здесь и сейчас, вот, прям вот, после четвертого шага со мной, как сейчас помню, Татьяна Шутро вроде разговаривала, да? Mm -hmm. ну, mm -hmm. да, да. она со мной разговаривала, <клёж> а, все, она говорит, а с какого пакета ты хочешь стартануться, я говорю, базовый, ну, чуй, а... ну и потом она там, ну, проехала, ну, как бы там, отработала возражения, все хорошо, но все равно денег у меня только максимум на базовый был, и я своему куратору Сергею говорю, Сергей, ну что, с базового стартую, он говорит, у тебя же цель стоит 1200 долларов в месяц. Какой базовый С базового пакета, говорит, я вообще никого не беру. Тебе лучше тогда вообще не начинать. <свят> вот, и все, на следующий день амбасадор. Конечно, с его помощью. Он, а, денег, конечно, он мне не дал, но он мне показал, где можно их взять. Да? То есть он мне нанял, а, и огромное ему спасибо, что вот он там договорился с людьми, и мне под по хороший процент а, дали вот кредит, с которым я расплатился вообще мгновенно, потому что... А История в первый месяц, 1200 баксов, я всегда так говорил. Да, баксов, месяц, я начну. Да, в первый месяц 1200 долларов, это деньги, которые заработал Петр. Если бы стартанул с Амбассадора, сейчас бы на вопрос, с какого пакета стартанул, говорил бы, ой, вернее, с Basic, да, если бы стартанул бы с базового пакета, всем бы говорил, что стартанул бы с базового, скрипя зубами. Дима, спасибо, Петр, вопрос к тебе. Вот вы с Ольгой, да, со своей девушкой постоянно вот нашу команду и вообще ребят, которые наблюдают за вами, поражаете своими результатами, то есть в плане финансов. То есть то половиной тысячи долларов, то половиной тысячи долларов. Вот. И ну, я считаю, что у вас вот один из самых высоких чеков да, за такой короткий период вообще в нашей команде. Вот. «Скажи, пожалуйста, вот что вы такое делаете, что вы так, ну, достаточно хорошо для любой страны, не только для Беларуси, вы зарабатываете очень хорошие деньги? Причем это сидя дома через интернет. Вот. И вот как вы так вот быстренько умудрились купить себе автомобиль? Только говорили там, месяц назад или, или два месяца назад, что ты хочешь вот именно такую машину, а тут раз вижу, подъезжаете уже ко мне в гости» и хвастаетесь, какие, какая, какой у вас крутой автомобиль. Расскажи, в чем секрет, как вы это делаете? Да, конечно, Сергей, с удовольствием с вами поделюсь. Я никогда не скрываю, как я работаю, да, как мы с вами работаем. Мы всегда делимся с нашей командой теми фишками, да, которые мы сами используем. Ну, друзья, давайте с самого начала, как это, было, как это происходило. Вы все знаете, что у нас э, проходило огромное мероприятие в Москве, э, ЛИД. Вот, там было около тысяч человек. Э, мы с Петром, э, и с Ольгой Петровой, и с Юлией Кузнецовым выходили на сцену. Нас награждали э, значками нашей компании, там, сапфиры. Вот, и получается, нам, э, ну, признавали нас. Это было очень приятно, когда на вас такая аудитория смотрит. Вот, ну и, кстати, там Apple Watch 5 выиграл, да, в лотерею. Вот, очень приятно было. Попали на сапфировый ужин, тоже там пофоткались, увиделись с новыми, с новыми партнерами, бриллиантами, изумрудами, рубинами. И нас Соли это зажгло. Мы думаем, почему вот эти люди зарабатывают деньги, да вот, у них чек большой, а у нас ну, маленький чек. Поэтому мы с Олей решили вот приезжаем с Москвы и начинаем работать. Работать, работать, еще раз работать. Ну, потому что, сами друзья понимают если вы будете сидеть на диване вам розовые драконы не прилетят с сундуком золота, и денег у вас не будет. Да, вам нужно Этот бизнес, он такой же, как везде, но здесь нужно работать. Только здесь платят больше, да и вы сидите дома, работаете в комфортных условиях, у вас есть интернет, телефон, не нужно бежать куда-то на работу, да, с утра вставать в 6 утра, как я это раньше делал, под будильник, идти на остановку и ехать на работу. Вот. Но как это произошло? Мы приехали, мы, так сказать, поставили себе цель, мы, мы, у меня раньше, вы знаете, была машина Volkswagen я ее продал перед, в начале августа, я продал, но потом, ну я думаю, вообще не надо мне машины. а потом я понимаю, что наш бизнес это бизнес через интернет, и мы ведем свои соцсети, соли, мы транслируем свою жизнь в интернет, и люди видят, да, и некоторые люди вот пишут, Дим, вот а ты год в бизнесе, да, вот, чего ты добился, ничего у тебя нету, да, вот. Покажи то, покажи то. А зачем мне вам показывать? Да, я зарабатываю, мне хорошо. Ну а потом мы решили все-таки соли, что да, в дальнейшем нам нужна будет машина для того, чтобы как-то перемещаться. У меня родители клемочек живут, тоже к ним часто езжу. Да. Ну и плюс еще Минск, на, в офис на гонки ездить. Да и так вот с друзьями куда-нибудь. Поэтому мы поставили себе цели. У нас было три машины которые мы рассматривали для покупки. Это Audi A4, B8, Lexus 6300 и Passat CC дизельный. Вот. И мы с Олей пока работали, работали, работали и определились на Passat. Но пока сейчас я, друзья, расскажу именно теми методами, которыми мы пользовались, соли, и для того, чтобы заработать денег и почему мы купили именно эту машину Passat CC за определенную сумму денег. Вот. Я всегда работаю, друзья, чтобы вы понимали, по теплому рынку, я никогда его не забрасываю, да, проходишь по нему, потом повторно даем ему информацию, потому что, возможно, смотрите, как происходит, друзья, вот человек, он работает, работает, да, ему интересно сейчас деньги, у него все круто, а вот нам еще это на руку немного сыграло, как вы знаете, сейчас в мире пандемия, я думаю, в ближайшее время это все закончится, и как вы знаете, людей очень много начали сокращать с работы, и люди, люди начали искать, они залазили в интернет, им нужны были деньги, им есть нечего было, и поэтому это нам как-то сыграло на руку, потому что наша компания дает возможность э, зарабатывать деньги дома через интернет, и наша система Форсаж вообще бомба, вот даже шарфики, друзья, вот такие классные у нас есть, вот, и благодаря этой системе да, мы зарабатывали соли деньги. Теплый рынок, например, вот ну, живой пример вам привожу, да, вот человека уволили с работы моего друга, он мне написал, Дим, вот я хочу зарабатывать деньги, мне вот уволили с работы, я хочу к тебе. Все, ему рассказал, дал информацию, он начал бизнес, начал зарабатывать. А также, друзья, я еще использую классный ресурс, я раньше его недооценивал, это объявление на Фейсбуке, просто нужно уметь как правильно их писать и как правильно отвечать этим людям, которые ищут работу. Тому, э, честно, на Фейсбуке вот можно опубликовать одно объявление, вам сразу 50 плюсиков напишут, и каждый человек ищет работу. Представьте, сколько это возможностей. Вот, и мы с Олей отрабатываем. Ну, я сначала теплый рынок отрабатываю, Facebook, э, э, а Оля у меня занимается лидами. Вот, она вообще классно работает, у нас огромное количество э, людей, которые дает наша система, да, и эти люди, они ищут работу, и они включаются в работу и тоже зарабатывают деньги. Вот у нас есть опыт и больше года работы, и мы уже научили больше там, 50 людей, там, даже больше сотни людей зарабатывать деньги в интернете от 1000 долларов, друзья. Вот, по, вот такими методами мы Вот И благодаря нашей премии, нашей компании, которая объявила премию на апрель в 400 тысяч долларов, мы вообще с ума сошли. Думаю, ничего себе как э, везуха, как в октябре, там умножение было, получается, 250 амбассадор давал долларов, а тут умножение 500 баксов, ну, а тут чуть-чуть меньше, но тоже круто, вот представьте, друзья, вы закрыли одну сделку, и вам 400 баксов заплатили, думаю, все, надо брать, надо брать, и мы апрель вообще сбомбили круто, 4 косаря, друзья, 4 тысячи долларов заработали вместе с моей девушкой Олей, я, честно, я сам не верил, я даже вот э, транслировал, мы с Олей выступали, Оля рассказывала свою историю на Форсаже, мы тоже рассказывали, как мы эти деньги заработали. Повторяться я не буду, потому что мы разговариваем еще, транслируем вам и с Петром Златковым, поэтому мы по очереди будем. Вот, мы собирали, собирали, собирали и насобирали на Фасад СЦ. Да, купили его мы за 12 тысяч долларов, машина его пуля, да, бэушная, но она свежего года. Уже покатались мы. Самое главное не в, общем, в кредит, да. Дима. Да, машина, друзья, не в кредит. Мы купили ее за свои деньги, да, за заработанное. Мы заработали в нашей компании и сделали для себя такой подарок. Вот как-то так. Спасибо. Так, ребят, надо будет вам перезайти, потому что у нас лимитированная студия. Сейчас я завершу тогда. Пройдите, сейчас вам ссылочку сброшу. Сейчас, Секундочку. Так, друзья, вы пока, мы сейчас, ребят, заново, ребята заново заходят, вы пока, пожалуйста, напишите свои комментарии, напишите какие-то, возможно, вопросы есть. Вот, сейчас я, ребят, снова к нам добавлю, сейчас, секундочку, так. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, оценочки, плюсики. Так, все, сейчас ребята зайдут, и мы продолжим. Так, открою чат, сейчас посмотрим. Так, вижу, хорошо. Ага, отлично. Так. Так, все, ребята, с нами. Так, присоединяется. Угу. Все, включаю тогда снова демонстрацию экрана. Так, Дима, интересная очень история у тебя. Вообще, я считаю, что один из результатов вот вашего успеха, да, вот твоего. И Олинова, да, потому что вы ведете бизнес вместе. Один из э, таких важных секретов успеха – то, что вы ведете бизнес вместе. И вот ты правильно сказал, что Оля, Ольга работает следами, ты работаешь там по объявлениям с теплым рынком. И вот получается у вас такое вот соединение, синергия, и поэтому у вас такой прекрасный результат. Вот. И именно поэтому у вас вот такие товарообороты, именно поэтому у вас так быстро растет команда. Так, теперь вопрос к Петру Золоткову. Пётр, расскажи, пожалуйста, что ты делал такое, что за первые пять месяцев ты закрыл статус сапфира и заработал за эти пять месяцев более 10 тысяч долларов, и плюс еще выполнил промоушен на половиной тысячи долларов. Ну и по чеку, понятно, ты не уступаешь своему, своей первой линии. Поделись вот, с ребятами, что ты такое делаешь, раскрой свои секретики. Да, спасибо за вопрос, я с радостью на него отвечу. А, ну вот, когда я пришел, вот начну, да, вот как 1200 долларов я заработал, а, я просто приехал, на, у нас была гонка в, офис, в офисе в Минске, а, и я, а, ну вообще, в самом начале начал плакать за своего спонсора. Сергей, буду ли я тут хотя бы 100 долларов зарабатывать, дополнительно к своей основной работе? Он меня просто поржал и сказал, смотри, Приедешь в офис, посмотришь, как ребята в моей команде зарабатывают деньги, увидишь там и специалистов, и будут и нефриты, и Шемчугая, и, и посмотришь и сам потом ответишь мне на этот вопрос. Все, договорились, приехали на гонку в Минск, я зашел и про себя подумал. Ну уже если эти инопланетяне здесь заработают, естественно, на всю аудиторию так не сказал, но про себя подумал, ну уже если уже эти люди здесь зарабатывают деньги. Ну я тут точно все порву. То есть чем они лучше меня, чем вот сидят там и учителя там, и различных профессий люди, да, то есть самые обычные люди, которые уже там в квалификации специалист, нефрит, жемчуг, софир. Я думаю, ну чем я хуже? Поэтому в любом случае, я теперь, вот, когда я увидел офис Минский, когда я увидел ребят, познакомился с ними, что они тоже в этой компании, да в этом бизнесе, работает по системе форсаж, я понял, что я тут тоже буду зарабатывать деньги. И тогда я понял, сказал Сергей, так э, тут можно и не 100 долларов зарабатывать, да, но если им удалось, вот тут сидит вот человек первый месяц 900 долларов заработал, да, там, этот 600 там, долларов, ну, давай тогда будем работать, я буду все рекомендации твои пополнять, я только в бой то я только за. Все, он мне показал, как, что, на примере, как Гонка провел тренинг, первый месяц 1200 долларов просто под четким указанием я не я просто э, да сложновато немножко где-то корону надеваешь на голову где-то не хочется слушать куратора понимаешь в голове зачем мне его слушать а потом понимаешь что куратор наоборот заинтересован в твоем развитии потому что если у тебя цикл закрывается ему будут платить да мне только потом дошло до моей лысый лысый башке да да мне только потом дошло что Ему тут будут платить только тогда, когда он меня научит зарабатывать здесь. Я сразу не мог, упирался. Поэтому, наверное, так и мало зарабатывал, только 1200 в первый месяц. Хотя у меня ребята в команде, он есть, Алексей Тихини, да, который вообще за неделю 940 баксов зарубил рекорд, да. Вот. поэтому, наверное, где-то упирался рогами, где-то не слушался, часто получал по шапке, да, где-то в финансовом плане даже терял там, и по 500 долларов бывало, терял. Где-то начинал изобретать свой велосипед и не слушал спонсора. Потом до меня дошло, что спонсор уже у меня опытный, он с результатом, у него большая организация. И что мне его надо слушать в любом случае, потому что он заинтересован в финансовом плане мне здесь помогать. Поэтому он плохого мне тут точно не пожелает. Но это пришло понимание, осознание ко мне сразу не сразу. Вот. Но ну, а как так получилось, что... Э -э 10 тысяч, больше 10 тысяч долларов за 5 месяцев и сапфир за 5 месяцев. Как это получилось? Я начинал с маленькой цели. Вот я пришел обычным дистрибьютором, стартанул с обычного одного амбассадора. Если бы мне спонсор сказал, ну может он и пытался мне сказать, ну наверное, до меня туговато доходило. И я, короче, по бокам себе там не взял, не забронировал, сразу два места так бы да, сразу бы закрыл, да? То есть проинвестировал бы наперед немножко. Но я что-то не проинвестировал и пошел своим, как говорится, трудом работать, работать, работать. Поэтому немножко так, наверное, и долговато рос по квалификации, да? То есть специалиста можно было, в принципе, сразу с него начать. Я всем сейчас рекомендую, кто зашел просто дистрибьютором, сразу надо спеца сделать любыми там, добавьте себе там Потом с перспективы продадите эти места, и весь товарооборот, и может какого-то сетевика еще включите, скажем, вот под тобой организация. Поэтому я вообще рекомендую сейчас заходить только с треугольника, а при том сейчас у нас еще и Diamond Vision, и круиз, и нам надо очень много баллов, а треугольник как правило, вы сами понимаете, в рекомендациях у нас есть, каждому человеку надо давать золотой треугольник, чтобы он сразу специалиста и сразу премию зарабатывал 75 долларов, а там еще целый месяц впереди. там можно и на нефрит замахнуться, и на Жемчуга, почему бы и нет, да? Вообще условия сейчас легкие сделали. Поэтому как я закрывал вот этого самого сапфира, да, я уже засиделся в этой квалификации, и вот сейчас потом в конце э -э, этого эфира я новое что-то там замочу по-любому, потому что мне самому уже скучно стало, засиделся, я, да, уже и горб начинает отрастать, поэтому я начинал, просто я заявлял на всю свою команду, вот я из чати команды победителей у Сергея, да, вот в общем нашем чате, я говорил, ребята, я становлюсь специалистом вот в таком то к такому-то времени, если я не сделаю... Ну, там, растерзайте меня, да, то есть я всем заявлял, что если я заявляю, все, я не могу отойти, и спонсору я позвонил лично, говорю, Сергей, все, мне надоело быть дистрибьютором, я делаю специалиста, все, я работаю, я на четвертый шаг увожу на тебя людей, заранее договариваюсь, чтобы ты моим людям проводил четвертый шаги, я хочу, чтобы именно ты проводил четвертые шаги моим людям, да, потому что ты в любом случае их включишь, если я их выведу на четвертый результат, на четвертый шаг. Вот, все, я я выводил прямо на работе. У меня получилось так, что я пять человек первых вообще включил прямо на работе. То есть я был на сутках в МЧС, потому что первое время я три месяца совмещал, а на третьем месяце вообще уволился с работы. Я в МАЗе заныкался, начальство свалило все домой, я заныкался в масс и промоушен а, делал на своего спонсора, я его продавал на миллион баксов, и мне спонсор просто включал людей, я даже не понимал, как он их там включает, потому что я даже не умел на кнопки нажимать. Куда там что, какой адрес, какой индекс, куда там что заполнять. Я вообще древний в этих делах. Поэтому я говорю, спонсор, помоги, пожалуйста. Выручай. Есть люди, есть четвертый шаг. Э, надо проводить. Он говорит, тебе только задача одна. Сделать на меня промоушен, на миллион баксов меня продать. Я его молотил, постоянно продавал на, на миллион баксов. У людей даже речь отнималась. Они боялись даже с ним поздороваться. До того я их пугал, что перед тобой будет Сергей Шутров выступать. Он за 46 дней 10 тысяч баксов заработал. это вообще сапфир нашей Беларуси, прикинь, стране. То есть прикинь, с каким человеком ты будешь общаться. У тебя вон, там друзья, там алташи бегают. А тут прикинь, с каким человеком ты познакомишься. Просто даже э, какие у тебя связи появятся. Даже просто вот общаться, какой-то рекомендации, заветов человека спросить. Прикинь, какого профессионала. То есть я на него молотил крутой промоушен. И вот на такой энергии я людей включал, А когда еще первый день я заработал 250 баксов. У меня все вообще загорелось, я выбегаю с этого МАЗа. Пацаны, смотрите, 250 долларов заработал. Вы видите, что это благодаря Сергею Шутро, он это сделал. Я даже на кнопки не нажимал. Вы видите, я даже смазал его выскочил, и вот он показывает 250 долларов. Ой, ну Петь, ну когда теперь ты их снимешь? Начинает новые отмазки мне говорить. Все, ребята, я вас поволокую на банкомат, и там потом посмотрим, когда мы их снимем. Вот так вот было, так вот на этой энергии я людей включал, одного за одним. Вот так вот все происходило. И вообще, вот я в курил на четвертом месяце, дошло до меня, что можно треугольниками людей запускать, сразу, чтобы они специалиста закрывали, чтобы они сразу и деньги зарабатывали. И представьте, какая у вас дубликация будет. То есть все ваши люди, вам не надо будет... То есть представьте, ваш новичок позвонит а, по теплому рынку, по вспышке, и просто ему скажет, а сколько ты сам, дружок, заработал? А он, а, и все, и съел, да? А так он скажет, я первый день заработал, 230 долларов, строк Суприму стартанул, у меня сто баксов да, от каждого суприма, и цикл мне куратор поставил, да. Мне 235 и по Diamond Vision я еще 75 баксов премию забрал. Триста тысяч долларов на ровном месте. Да? Вот я заработал, и он следующего человека на три суприма запустит. А если можно предпринимателя серьезно на три Амбассадора запустить? Почему бы нет? Да? У меня вот было э, несколько раз на три Суприма запускал. Вообще классная тема. И мои люди зарабатывают, и спасибо тебе говорят. И сразу квалификацию закрывают, и уже в социальных сетях где-то сверкают. И уже ну, и на видном месте. Вот поэтому надо заявлять. Не бойтесь заявлять. Оно сложно, да, оно больно. Но заявляйте э, на всю аудиторию, на всех своих спонсоров, что вы закрываете статус вот здесь и сейчас. То есть сразу на берегу договаривайте. Потому что если у вас не будет болеть, у вас не будет мотивации стать с дивана или утром проснуться пораньше и начать работать. Вот, э, я ставлю на потом да, интригу, какую цель я поставлю на всю вот сегодняшнюю аудиторию, которая люди меня слушают. То есть, э, ну, в принципе, это, наверное, достаточно. Петр, еще я знаю один такой момент, что когда ты увольнялся из МЧС, тебе нужно было выплатить 2,5 тысячи долларов контрактных, да, и ты вот... Тебе ребята там крутили у виска и говорили, как ты сейчас уволишься, там же целых пять тысяч белорусских рублей надо тебе выплатить. И ты пришел, заплатил одним махом и после этого еще у тебя, я знаю, люди начали включаться, когда увидели, какие деньги ты здесь зарабатываешь. Спасибо большое за такое энергичное выступление, за э, такие энергичные рекомендации. Дмитрий, вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста… Какие ты бы дал вот советы, рекомендации ребятам, которые только вот будут заходить в бизнес и люди, которые являются уже дистрибьюторами нашей компании, чтобы они максимально много взяли вот по промоушену Diamond Vision и чтобы они вот могли с нами поехать в круизное путешествие, в которое нас отправляет компания совершенно бесплатно. Расскажи, пожалуйста, какие ты бы дал бы свои рекомендации и советы? Да, конечно, Сергей. Я с удовольствием поделюсь с нашей аудиторией теми методами, которые пользуюсь лично я и то, что я рекомендую делать другим. Давайте начнем сначала с новичков. Друзья, когда вы приходите сюда, вы должны понимать, что это бизнес вы открываете себе дополнительный источник дохода. Возможно, да, вы где-то будете сейчас работать на основной работе, но эта работа в перспективе, она затмит все. Она сделает так, что вы уволитесь со старой работы и придете сюда, и будете здесь зарабатывать столько, сколько никогда в жизни не зарабатывали. Поэтому вы должны наставьте сами определиться, какой вы хотите бизнес строить. Если хотите строить маленький бизнес, Лучше не начинать маленький бизнес, лучше начинать сразу средний, либо, либо большой. На старте, именно в этом месяце, я вам рекомендую заходить, как Петр говорил, треугольник. Сейчас расскажу вам, почему это очень важно. Вы убиваете сразу трех зайцев. Когда я заходил в этот бизнес, я ну, тоже был как -то неопытный, да? у меня никакого опыта не было, я нигде раньше в интернете деньги не зарабатывал. У меня мой друг Александр Лисица, он раньше инвестициями занимался, он инвестировал деньги в всякие хайп-проекты, и OneCoin, и Helix Capital, и SkyWay. И это все оказывается пирамида. Компания ничем не поддержана, у компании нет продукта, и в любой момент она может схлопнуться, как мыльный пузырь, и вы потеряете свои деньги. Но я на тот момент искал сетевую компанию, и слава, дай бог, что, что я нашел ту, в которой сейчас работаю и зарабатываю деньги. Поэтому, три, или три Суприма, друзья, да, если есть деньги, амбассадоры, два Суприма. Это самое классное, самый классный вход для новичка, для того, чтобы строить хороший бизнес, шикарнейшие дубликации. То есть, любой человек, который к вам придет через систему Форсаж по рекламе, вы его искать не будете. К вам придет уже готовый, заинтересованный кандидат, ну, вообще, день по 10 штук примерно приходит. Он вам скажет, Дим, да, ну, например, Дим, с ты сам начинал пакета? Вы говорите, ну, я начинал, например, с бейсика. Ну, конечно, к вам с бейсика придут. А если вы скажете, я начинал с золотого треугольника, или там, э, с амбассадора с, 2 суприма, или 3 суприма, человек скажет, ну, если э, он хорошо зарабатывает, Дмитрий, да, но ну, я думаю, его же нужно слышать. Поэтому человек 95% берет точно такой же пакет. Поэтому, это первое почему, это дубликация, друзья. Второе, как вы знаете, у нас идет еще, у нас еще почти целый месяц э, на Diamond Vision. Вот, у вас есть возможность заработать от 75 до 20 тысяч долларов. Ну, естественно, новички, вы двадцатку не заберете, вам реально до тысяч долларов заработать. Поэтому вы стартуете треугольника, вам еще любой пакет без разницы какой, и вы уже забираете минимальную премию. Это 75 долларов на старте. То есть, как Петр говорил, 100 баксов справа от суприма, 100 баксов слева, получается 200, 75 и цикл. Получается сколько? С математикой сильно не дружил, четверка у меня была по математике, по 10 системе. Сейчас скажу сколько, 275, 280, 310 долларов вы заработаете, друзья, 310 долларов. Это классный чек, первый день вы покажете, вот я заработал 310 баксов. Люди на заводах столько не зарабатывают за месяц, на которые, да, есть, которые больше зарабатывают, но это ваш первый чек, вы еще новичок, вы еще... Голый, так сказать, но у вас уже есть результат, и вы можете этот человек показать своему знакомому, да, или другу, сказать, вот, смотри, первый день заработал деньги, классно, идем со мной вместе в бизнес строить, почему бы и нет, вот, потому что сами знаете, друзья, какая сейчас ситуация в стране, всех сокращают и будут сокращать, и поэтому я вам рекомендую именно, нужно было начинать бизнес, знаете, когда я говорю завтра, нужно было завтра начинать бизнес, то есть, точнее, вчера, вчера, вчера. Вот. И э, чем быстрее вы начнете, тем быстрее начнете зарабатывать деньги. Переходим к самому сладкому. Друзья, как вы знаете, круиз, он у нас на носу новый круиз. Э, чтобы вам туда поехать на одного, вам минимум надо 190 travel баллов. И э, поэтому, когда вы начинаете бизнес с пакета амбассадор, да, и по бокам берете два суприма, вы на старте зарабатываете. Э, так не зарабатываете, сразу получаете огромное количество travel баллов. Три Суприма тоже тревел-баллы. Э, И сейчас перейду к самому основному. Э, чтобы вам э, не потеть, как это делали мы с Петром Золотковым, э, до, э, в том году, когда тоже было круизное путешествие, компания расщедрилась. Честно говоря, расщедрилась. Я вообще такой первый раз вижу. Выпустила пакеты, которые дают огромное количество тревел-баллов э, вам на старте. Для того, чтобы вы э, могли быстренько быстренько это все выполнить и потом не переживать что у меня не хватает баллов я могу не успеть закрыть э, промошюн приз поэтому э, я буду уделять акцент только на один пакет друзья этот пакет который я купил лично я сам э, я взвесил все за и против э, все просчитал на калькуляторе все высчитал и э, я мы с вами вместе приняли решение да у нас семейный бизнес такой общий бюджет и мы приобрели пакет, который дает 20 тысяч баллов сильную ногу и дает 100 тревел баллов на промошенный круиз и самое главное друзья он дает удвоение. Вы включили амбассадор, вам сразу не 25 баллов, а 50, то есть два амбассадора и вы на одного выполнили условия в круиз. Включили 4 амбассадора, точнее 5, пять с половиной и все вы на двоих выполнили. У вас удвоение, удвоение. И я рекомендую этот пакет сейчас брать, потому что не упустите возможность умножения действий по походу до 23 числа. числа. Вот. Новичку на старте вообще шикарно. Он покупает этот пакет, у него 400 бонус-жетон, который он может потратить внутри своего магазина, купить себе активность, сделать так, чтобы его баллы не сгорели, и чтобы он получал по всем видам дохода. А также 20 тысяч баллов в сильную ногу, которые он выберет циклами. А циклы, друзья, это деньги. Вот именно с этого, эти несколько видов, да, я вам рекомендую. Либо три Суприма, Амбассадор два Суприма, либо акционный пакет. Ну, так как все хотят круиз. Сейчас мы дома посидим, друзья, да, никуда не ездим. И у нас, нам все хочется, хочется, хочется куда-то выбраться. И почему бы нет, пока сидишь дома, сделать промоушен и бесплатно счет компании поехать в круиз. Ну, либо еще выполнить круиз, еще премию забрать до 1000 долларов. Представьте, взяли с собой... Поехали вдвоем, да, своей девушкой, либо с семьей вместе, еще тысячу баксов вам компания заплатила, чтобы э, вы бесплатно на самолете перелетите, ну, перелет вам по оплатила полностью. Вот. Именно вот эти методы, да, э, я рекомендую именно, именно вам пользоваться. Самое главное, друзья, еще перейду, как вот Петр говорил э, о заявлениях, да, вот, я тоже сейчас с своей девушкой Олей нахожусь э, в статусе София, э, мы закрыли его в январе месяце, очень тяжело было, но мы знали, к чему идем, и мы, я понимаю сейчас, друзья, в этом бизнесе, чем быстрее вы начинаете строить свой бизнес, тем будет лучше. Вот. Поэтому а, мы так подумали, зачем тянуть, зачем тянуть, если можно это сделать сегодня, сейчас. И мы поставили себе цель а, до конца этого месяца, до конца июня, закрыть квалификацию София 25 с моей девушкой Олей. Мы сейчас сели и начали работать по полной а также мы помогаем своей команде зарабатывать деньги, помогаем не только, что мы сами сидим, работаем, мы другим помогаем, проводим четвертые шаги, разговариваем с кандидатами наших партнеров, мы даем всем зарабатывать деньги, возможность, ну просто кто-то стучится в дверь, да, и мы ему откроем дверь, а кто-то прошел, прошел мимо, мимо двери и дальше на завод, а потом сократили, и сидит, о, что мне делать, у меня нету денег, вот. Поэтому, да, друзья, зачем тянуть, если есть такая возможность, круизное путешествие, денежный промоушен, э, дай ему движен, и еще квалификация. А, друзья, самое главное, 3, 3 косаря, три тысячи долларов компания платит за закрытие статуса Сапфир 25. И мы решили, почему бы нет, все премии забирали, э, за нефрита, э, за жемчуга, за Сапфира, пришло время за Сапфира 25 забирать, друзья, почему бы нет. Ну, как-то так. Вот эти, эти ненасытные белорусы. Все, им давай, давай. Спасибо, Дима. Очень ценные, кстати, ты рекомендации дал. Это даже, я бы сказал, такой мини-тренинг. Я знаю, что у гостей сейчас возникнут вопросы. Ребята, кто у нас тут приглашенные, запишите эти вопросы, потом спросите у своих наставников, что такое семейный вход в бизнес, что такое Diamond Vision, что такое там пакеты с баллами и так далее. Вот. И я бы хотел бы с этим же вопросом обратиться к Петру Золоткову. Петр, что бы ты вот порекомендовал ребятам, опять же, как приглашенным, так и вот нашим существующим партнерам, для того, чтобы максимально, как я всегда говорю, забрать у компании как можно больше денег, денег по промоушену Diamond Vision, а Дима сказал, это до 20 тысяч долларов максимальная премия, вот, и чтобы еще уже за один месяц то есть компания дает несколько месяцев для выполнения промоушена на круиз, чтобы за один месяц июнь закрыть уже этот круиз и скажи вот расскажи что ты сам собрался делать да как ты сам решил тоже уже на одного закрыть круиз и какие у тебя цели по этому поводу стоят. А, да, спасибо, Сергей, а, за вопрос, да, я обязательно поделюсь рекомендацией, то есть мое видение, как я вообще вижу, чтобы и новички, и уже существующие, действующие партнеры, да, могли реализовать, чтобы мы в круизе, там, где-нибудь, там, круто затусили, сделали общую фотку с шарфиками, с форсажем, да, чтобы нас там не было, там, там мало очень человек, да, чтобы мы все, вот, Прямо вот в этой всей пачке аудитории, да, там сколько нас там сейчас сидит, в районе там на человек, чтобы мы все там были, да, нас надо загореться. И вот я рекомендую э, залетать с этого акционного пакета, у вас бонус-жетон за, за 2 тысячи долларов, у вас будет куча этих плюшек, Дима тут все расписал, мне даже вам и говорить ничего не надо. Только можно будет еще красиво сделать, за бонус жетон можно взять по бокам два базовых пакета. И будет не человек тысячу, не, тысячу, не 910 CV в сеть, а у вас еще будет за бонус жетон, то, что у вас кэшбэк пошел, да? а он не облагается налогом, это в районе 500, вам как раз вылазит на, две, а, на два базовых пакета. А у вас уже получается с этим пакетом и удвоение, и вы еще за, эти, а, за этот... Бонус-жетон вы еще сделаете по бокам себе сразу специалиста. Вы премию 75 долларов получите. То есть у вас уже и 100 тревел-баллов уже сразу будет. Да? Договариваемся сразу на берегу. Зачем нам до 1 октября, до конца сентября делать этот промоушен. Да давайте ему сейчас в июне забомбим. Закроем все крутые статусы. Кто-то специалиста, кто-то нефрита, кто-то жемчуга. Да? Вот я сразу вот скажу вам. Я буду закрывать в июне, во что бы то мне ни стало, я закрою Но зубах с 25, это минимум сам. Вот я вам про всю эту аудиторию вам говорю, я не боюсь этого, да, потому что я выполню эту аудиторию, э, выполню и аудиторию, да, и закрою статус. Короче, моя рекомендация, если вы хотите вместе с нами, вот я буду вообще два пакета таких брать, то есть я уже один взял, да, и сейчас еще буду один такой пакет себе брать. Почему? Потому что у меня уже... Я и так круиз выполнил, но мне в принципе и нафиг не надо, да? Но я вижу дальше, видение у меня есть. Я и так в том прошлом круизе выполнил на одного еще и премия 200 долларов. Я набрал, я без всяких пакетов, я в прошлом году пожалел, что я не взял, вот сейчас я вот сижу и думаю, я реально лошара был, что я не взял этот пакет в прошлом году. Тогда он... Я, насколько знаю, не все такие вот плюшки давал, которые сейчас, там чего-то не хватало, это 100%. Я вот сейчас подробности не буду вдаваться, но сейчас прям все нам упаковали так красивенько, что этот сам пакет себя окупает, еще и вам на халяву на две штуки баксов, еще и продукта просто покушайте или подарите кому-нибудь, дайте своим близким, да? То есть он и так себя отбивает, а еще и продукта на два косаря зелени. Вот. Поэтому это круто, я считаю. И вот моя рекомендация, друзья, Взять этот пакет, вы уже выполнили 100 travel баллов, это 60% выполнения, на плюс. И за бонус жетон вы делаете специалиста. Вам от каждого э, пакета, да, за базовый, вам не 5 travel баллов зачислить, а сразу 10. То есть у вас уже будет э, у вас же 2 пакета, да, вы за бонус жетон 2 сделаете. Поэтому вам не 10 travel баллов, а сразу же 20 travel баллов. То есть вы сами купили пакет 100 travel баллов и уже 120, и вам только 70. То есть меньше двух пакетов вам осталось включить. До 23 июня, и мы уже о, и выполнили, а, июль, август, можем катить, как, как мой тренер говорил, и ты разогнался, уже можешь просто катить, да, вот по лыжбе, вот в биатлоне, ты можешь просто катить, все. То есть, вот таким методом, и мы красиво делали специалиста, и Diamond Vision, и у нас еще время, целый вагон и тележка, чтобы закрыть и нефрита, и жемчуга и дальше. Вот я поставил цель, я буду брать два пакета, то есть у меня сразу автоматный круиз но я иду на квалификацию, мне нужно статус Акфир 50, почему бы нет? Я сейчас смотрю, захожу постоянно в лидерский совет, думаю, что ж там за ребята такие сидят, почему и не я там? Вот почему и не я там? Вот я загорелся этой идеей э, э, реально по большому окружению, потому что что-то там интересное, значит, рассказывают. А мы тут э, в толпе в этой ковыряемся в 500-х этих людей, да? Я хочу в первых, я же спортсмен, мне нужно идти дальше туда. Поэтому я хочу получать вот эти фишки, то, что они там знают. Они же как-то закрыли элитных сапфиров. Да, вот я смотрю за ребятами, они ничем не лучше меня. Я тоже хочу элитным сапфиром стать. Я и Рубиновым директором, почему я там вижу э, Олег, аре, там, другие ребята там закрывают э, статусы. Я тоже хочу. И я, я понимаю, что это реально сделать. Просто надо использовать то, что заварит тебе наставник, потому что у него уже есть опыт какой-то там три 4 5 шесть семь лет, да, значит, он знает какие-то фишки, нюансы, поэтому он расскажет по-любому мне эти секреты. Вот он говорит, Петя, надо делать статус двадцать 25, минимум, а лучше 50, да, тогда у тебя, тебе светит э, э, лидерский совет, вот откройте лидерский совет на форсаже и посмотрите, что ж там за ребята сидят. Вот я, допустим, заходился и хочу туда попасть, чтобы информацию получать уже из первых уст, да, от рубиновых директоров. А, не шорхаться там где-то сзади да вот отстающий, я же спортсмен я же кандидат мастера спорта я же должен показывать пример своим кому, если, если я не сделаю пример что же тогда сделать То есть, если я сам не купил пакет что же тогда его купят в моей организации я буду кричать, ребята, покупайте пакеты если я его сам не купил мне надо минимум два купить тогда я точно знаю, чтобы один тогда кто-то в организации партнера моей купит поэтому смотрите, друзья, видение у вас не, не бойтесь вы думаете, ой, 4 тысячи долларов, два пакета, это ж такие бешеные деньги. Да что вы за эти деньги будете делать, что вы солить эти деньги будете или что? Инвести, вы больше намного заработаете, вы квалификацию, вы за вами организация быстрее будет двигаться, у вас другая энергия будет. Мне сейчас даже спать не хочется, мне хочется делиться с новостями с другими людьми. А мне сейчас в национальной сборной там ребята и по лыжам приходят, и там мастера спорта под дедо пишут в личку, звонят. Петя, расскажи более подробно. Вот это надо заряжать энергией людей. Я не буду за вами идти. Самое главное, где вы эту уверенность возьмете. Посещайте онлайн события. Сейчас комфортно, можно каждый вторник, каждый вторник на Фейсбуке. Купите онлайн с подарками. Посещайте, у вас там будет энергия в любом случае. Потом офлайн. Не пропускайте офлайн тоже. Мы вот до этого корона коронакризиса тоже посещали офлайн. Я заряжался энергией на ли. Я был в Украине, приглашали нас. На Сафиро, то есть везде, вот посещайте все, там, где все происходит, и у вас по-любому будет результат. Просто вот, э, э, следуйте за своим наставником, за вышестоящим наставником. Если у вас наставник ваш, там, допустим, слабоват, там, ну, бывает по разным причинам, там, или какую-то паузу сделал, или где-то носу ковыряется. У вас же есть вышестоящий наставник, обратитесь, не бойтесь позвонить, вас никто не ударит, это не больно в любом случае. Обратитесь к вышестоящему наставнику. Может он живой, может, он до вас достучится? Или у вас жетон провалится от его информации? Не бойтесь со всеми общаться, у вас у каждого есть спонсорский ряд. Все, то есть, друзья, вот такая рекомендация. Надо стартовать с этого пакета. 20 тысяч баллов, не меньше. И у вас мы по-любому затусим в круизе и крутых фоток наделаем, и у вас теплый рынок просто потечет. Все, друзья, извините за мои русскую. Ну как вам? Петя, ты вообще, честно, теперь, теперь и мне спать не хочется после так, такой подачи информации, таких эмоций. Прет, прет, ребят, это очень важно на самом деле. То, что вас так прет, это очень хороший залог для тех квалификаций, которые вы перед собой поставили. Спасибо вам огромное, что вы сегодня поделились своими историями, поделились своим опытом, поделились вообще своими рекомендациями. Вот, и я думаю, что многие как гости, так и партнеры, они что-то для себя там записали, пометили, и я думаю, что ваша энергия, которую вы передали, она передастся тоже вот людям, которые вас сегодня смотрели. Вот, я тогда завершаю, ребят, конференцию, закрываю тогда сейчас Zoom, но у меня, секундочку, сейчас я включу экранчик, включу экранчик. Так, друзья… У меня в конце, да, мы уже и так на 3 минуты больше говорим, у меня в конце для вас есть такой небольшой подарок, я бы сказал, небольшой такой э, сюрприз, можно так это сказать, потому что ребята сегодня э, говорили очень часто такое слово, как круиз, и на самом деле это круто, когда ты каждый год ездишь за счет компании в такие... Классное путешествие, потому что, когда ты ездишь в такие путешествия самостоятельно, там, за свои деньги, ты не можешь находиться на одном судне, судне с успешными и богатыми людьми. Постоять где-то в баре, там, выпить сока да, с миллионером, пообщаться, задать какие-то вопросы. Не участвуешь в тренингах, которые проводят долларовые миллионеры. То есть это совершенно другое. Плюс, если ты едешь, ты едешь один, а здесь ты едешь с командой, едешь с Петром Золотковым. С Дмитрием Хорошко, с Ларисой Гудимой, Анной Мещеряковой, Леонидом Гладких, Андреем Санцевичем и разными другими нашими лидерами, которые ездят такие путешествия. Поэтому у нас в бизнесе есть такое правило – нужно быть там, где все происходит. И сегодняшний тренинг, сегодняшнее выступление я бы хотел бы закончить небольшим таким видеороликом, фотоподборкой с прошлого нашего круиза, это, ну, больше такие личные фотографии, для того, чтобы вы посмотрели, насколько это интересно и насколько это эмоционально. Всем хорошего вечера, всех благ и включаю вам видео.